Все как будто, так как нужно, все как будто на местах Ты уже не безоружен, не парализует страх Безопасная дорога вновь уныла и пуста Если только на подмогу прибывает темнота Темнота! Прибывает темнота! Можно быть самим собою и не думать ни о чем Представлять себя водою или жалющим огнем Можно яростно сражаться с бессловесной пустотой Или просто наслаждаться наступившей темнотой Темнотой Наслаждаться темнотой Наступившей темнотой в темноте удобно мучить, в темноте удобно красть Придавить в навозной куче то, что предано до нас Можно даже незаметно поедать своих детей Все равно никто не видит в непроглядной темноте Темноте В непроглядной темноте Темноте В темноте, все кошки серы, в темноте, все люди тлен темнота, слепая вера, Не поднявшихся с колен, что тревожит, раздражает, все, что не дает остыть, моментально исчезает, за твоей пасти темноты, темноты, за твой пасти темноты, в мертвой пасти темноты.